Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Китайская ПТшка 10 уровня, 114 СП 2, кстати, очень много реплеев сейчас с этой машиной На вот реплейс Карта Рудники, игрок Until Sunrise Бац, счет 1-0 Ну, карта маленькая, тем более здесь, частенько он туда наверх в начале боя СТшки, и МТшки СТ МТ особенности пытаются туда наверх проехать поэтому счет здесь открывается <с <Oddiepie> <с <dio> очень быстро уже 2-1 прошла одна минута только бернардован мне кажется зря сюда приехал да особенно на восьмерке кем он там бодаться будет, мне кажется, у него шансов что коня, что концепта пробить никаких нет вообще. Сам зато уже по самые помидоры ему напихали. Скоро третьим будет в команде уничтожен. Ну, не факт, да, может и не третьим, если он сейчас перестанет туда выкатываться, пытаться. А счет становится равный, 2-2. Мешает он здесь отыгрывать 114 СП. Ну, хотя тоже для него эта позиция, мягко говоря, сомнительная. Да, брони у этой ПТ-шки, в принципе, особо нету. Она, скорее, такая ПТ-шка, ну, не первой линии, да, как вот есть у нас ПТ-шки, которые могут танковать замечательно. Про эту ПТ такого не скажешь. Гернар, вам ри рискнул. Рискнул, все-таки. Проснулся, решил еще повысовываться, пострелять. Получается в очередной раз пробить концепта. Счет становится 2-3. Есть, наконец-то. Удалось, удалось пробить. Так и думал, что 114. 114. СП задумал сменить позицию. Счет сравняли. 3-3. Даже удивительно, как медленно событие развивается на такой маленькой карте. Ну, хотя здесь... Бывает, да, хоть карта и маленькая, но когда никто особо вперед не лезет, все вот как бы заняли укрытие, там, ну, тяжелые танки от башни пытаются как-то там отыгрывать. Из-за этого может, конечно, бой затягиваться. Так что не всегда на продолжительность боя оказывает влияние размер карты. Большая, она маленькая, она. Бывает, большие карты сливаются крайне быстро, а бывает, маленькие карты играются очень долго. Все решил проскочить наверх. Без проблем это делает, да? Противники отступили так немного. Тут уже все подраненные союзники. Там вон шотный бураск. Чем он там спит, что ли, стоит? Как-то пока не особо игроку везет, уже сколько раз не получается противника пробивать. ПЗ, по-моему... Не, я думал спит. Нет, все-таки проявил признаки жизни. Поехал вперед. После того, как получил пробить очередное. Есть урон. ПЗ продолжает стоять, не шелохнувшись. Что с ним случилось? Сломался. Просто на шару, да, выстрелил по кустам 114-й. Но до этого было видно, что там за домом сидит противник. Почему он стрелять не стал? Вот что интересно. СП так выкатывался. По-моему, там была возможность у него его пробить. Ну, этого. У уничтоженного противника. Есть еще и с поджогом. У КВ-4 нет огнетушителя. Должен догореть. Будет вторым уничтоженным. Нет. Может, ручной огнетушитель есть. Но ну, мне кажется, как-то быстро он КВ-4 потух. Ну, возможно, экипаж прокачан. Все-таки есть второй уничтоженный противник. И счет становится почти равным 6-7, извиняюсь. По количеству очков прочности команды тоже уже почти сравнялись. Там, в принципе, если есть преимущество у противника, то совсем небольшое. А счет уже равный 7-7. Интересно бабки пляшут. Нечется тут, да? Бураск 377 туда-сюда, куда поехать, где высунуться, чтобы пострелять. Ну да, ПЗ, по-моему, просто спит. Что-то ему взгрустнулось, он отошел от компьютера там. Короче, что-то с ним стряслось. Бураск что он там разбился или пытался съехать, и его уничтожили. А, не, стервы, стервы, я смотрю, Бураска уничтожил. Опять счет равный 8-8. Ни одна из команд не хочет уступать в этом бою. Опасно так выкатываться. А здесь хочешь не хочешь Е-75 будет светить. Слишком он близко получается находится. Поэтому для того, чтобы ему засветить 114-го, не надо даже находиться в прямой видимости. Там, надежда, что там кто? Як ПЗ сидит. Не получается противника подсветить. Продолжает там вперед продвигаться Ягд ПЗ. Ну, Т-28, если золота нету, то Ягу пробить у него нет никакой возможности. Ну, по крайней мере, в лобовую проекцию 100%. Там ВЛД, НЛД, мне кажется, не получится. По-моему, надо уже что-то делать 114-й так мечется, где-то там Сям союзники перестреливаются Вон, да, сокращается их количество Уже счет 8-10 А 114-й никак не определится Где высунуться, куда выстрелить Что делать Счет уже 8-11 Так и союзники Закончатся Ну, бывает иногда, частенько бою, да, попадаешь в такую ситуацию, что теряешься просто. Не знаешь. Не знаешь, чем заняться. Вот что сейчас и происходит со 114. Да, и лишний раз высовываться самому нигде не охота, да, потому что возможности, чтобы тебе кто-то засветил уже в принципе нету. Надежды только на себя. Надо и самому себе засветить, чтобы еще был куда пострелять. Счет 9-12. Видно, яга там пошла вперед. поторопился здесь. Получается, пробить Шкода. Супер фугас, что на что ли? Чего только не увидишь. Минус четвертый противник. Да Коняра. Не, неужели все-таки Т-28 смог Ягу там как-то пробить? Ну, как вариант, только в НЛД. Больше нет. Но и то мне это кажется удивительным. Хотя, если честно, я не помню, я давно играл на Т-28, какое у него там бронепробитие. В принципе, ПТ-шка. Ну как так? А, не, пробил, пробил все-таки. Мне показалось сначала, что не пробил. Шкода думал, что он стоит так аккуратненько. да Там уголочек прям торчал какой-то. Вдвоем против пятерых. Ну вот она и Яга. Ну, СП... Проблем с бронепробитием не будет. Тем более на золотых снарядах. Ну-ка посмотрим. 329. Выкатывается здесь гвардейца. 277-й, говорит, я тебя прикрою. Чё ж ты не прикрывал, да? Смотрит в другую сторону. Где прикрытие твое обещанное? Шкода сделал один выстрел и сразу ныкаться. Ну, не стал рисковать. Есть минус гвардейца и успеть есть. Успел от Шкода убежать. Нет последнего союзника. Был какое-то непродолжительное время в одиночку против пятерых 114 Уже против троих. Три ПТ-шки. Причем одна 10 девятого 9 -го и восьмого уровня. Остаются в живых у противника. Т28 сразу выхватывает. Ну получается, эти ПТшки сразу шотные обе. Минус Яга. Что вы делаете, ребята? <с -2> <с -2> Надо был дружно тогда же вместе всем ехать, а то по одному по очереди. Оп, вот так, аккуратненько в лючок. Вообще без проблем еще один противник отправляется в ангар. И осталась всего одна ПТшка. стрв 103 -0. С этой могут быть небольшие проблемы, а, засветить. Маскировка у него, мне кажется, получше, чем у СТ-14, ну хотя, если честно, не знаю. Но мне кажется, лучше стервы, по крайней мере, десятки. На уровне, наверное, маскировки нет ни у кого. А время-то тем самым... Тем временем, хотел сказать, да, получилось тем самым вообще что-то непонятное. Короче, время-то заканчивается, остается минута 20 секунд. Надо форсировать события. Еще неизвестно, сколько там. Хотя, да, неизвестно. А, ну стерва там шотная, наверное. Так что одного выстрела может хватить. Заключительная минута боя, пошел отсчет. Надо торопиться. Не факт, что Стерва там продолжает сидеть. Могла куда-нибудь слинять. Но нет, 114 попадает за свет. Стерва где-то недалеко. О, Вот она! Здравствуй, товарищ Ивангар. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока, пока.